То, что, во-первых, хочет страна, и я как ведь должен это вспоминать и предложить. Я должен понять, что страна хочет. Что болеть-то? где и как решать. Пресс-конференция с участием Олега Морозова состоялась 16 июня в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ.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 Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.